Привет, меня зовут Феликс Екора и рад быть с вами, чтобы представить наш бренд резерва Дюке Майов. Замечательное вино, изготовленное из винограда слоз возраста более 60 лет. Виноградники с урожайностью менее 1 килограмма слоза. Это вино провело три года в бочках из французского дуба и примерно 6 месяцев в бутылке. Апельсиново-оранжевый ободок по краю бокала. Следствие трехлетней дубовой выдержки. В аромате тона вытяжки в дубовой бочке. Ванильные тона. Возможно, кто-то найдет кофейные оттенки. Это вино, которое должно быть открыто как минимум за полчаса до подачи на стол. Я приглашаю вас попробовать это вино и насладиться. Возможно, вы полюбите это вино за мягкость и насыщенность. Было бы идеально сочетать с красным мясом. Попробуйте и делитесь своими впечатлениями. На здоровье!